Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы поговорим, что такое ипотека или как не потерять квартиру. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Наш соратник Александр был у нас в гостях и рассказал интересную историю про свою ипотеку, которую он взял в 2007 году в одном из заграничных банков ну, под какие-то проценты и... А с 2007 по 2015 год выплачивал ипотеку исправно. Никаких долгов у него не было. Купил квартиру. Когда банк деноминировал, или вернее, изменил ставку, то есть он пересчитал стоимость рубля, когда он брал по 27 рублей, а стал по 40 рублей. И вот это его в итоге сумма, которую он выплатил, составила 180 тысяч долларов. А брал он всего под кредит ипотечный, 108, представляете себе? И остался должен еще 4,5 миллиона рублей, хотя квартиры сегодня стоят его 4 миллиона. И вот он пошел в суд. Хотя по специальности он IT-специалист и очень хорошо разбирается в банковской сфере, тем, работая в банковской сфере IT-специалистом. Вот он все по всем кругам прошелся для того, чтобы отстоять свои права на квартиру, которую банк забирал себе в собственность. На первой инстанции получается. Пишешь заявление в следователю, который начинает на тебя психологически давить, дабы ты отказался от этого заявления. На второй инстанции с тобой начинают мягко разговаривать. Да, давайте вы тоже там подумайте, что вам это даст и так далее. Тоже отговаривают. В итоге он дошел до самого министра Колокольцева, которому, впрочем, не попало. Попал к заместителю министра, который его научил. А вы должны требовать с снижестоящих чиновников, чтобы они исполняли свои обяз... обязанности. Представляете себе? Это какой-то абсурд в нашем государстве. Например, раньше было можно записаться к министру на прием, но перед этим, вот по его словам, с тобой проводится беседование, чтобы ты лишним не сказал, а потом уже ты можешь идти на прием к министру или к любому должностному лицу, занимающему министерский пост. Начиная с 2017 года вот такой записи уже к первым лицам министрам уже не существует. И по его мнению это связано с тем, что Сегодняшняя вот эта правовая мировая система пришла к тому рубежу, когда после развала Советского Союза кончились полномочия у торговой компании под названием РФ. Ну вот так по словам тех людей, которые занимаются исследованием исследованиями правовой формы нашего государства. Очень много вопросов возникает, но так как люди вообще в правовой сфере безграмотные, в том числе и полицейские, в том числе и обычные граждане, какой вывод делает Александр из всей той истории, которую он прошел? А вывод однозначный, что практически никто не защищает права человека. И вот за этим стоят правовые вопросы, которые мы начинаем себе сегодня задавать, и на которые не находим ответы. И мы не можем понять, а в каком государстве мы живем, кто защищает наши права, в том числе и права на жилье, а Конституция, подчеркиваю, гарантирует каждому право на жилье, гарантирует право на защиту интересов человека и гражданина. Конституция, основной закон, и она является основным законом для всех государственных служащих, в том числе и для полиции. В правовом поле, видимо, нас вводят в заблуждение, потому что мы не можем понять всех взаимоприемлемых договоров между одним человеком и вторым человеком, между организациями. И вот Александр подчеркивает, что сейчас в суды принимаются только ИН и СНИС. А при чем здесь ИН и СНИСы, ИН это вообще налоговый какой-то идентификатор. И вот кодирование этих наших данных идет. Ну с какой стати, кому это нужно? Уважаемые друзья, много поступает к нам вопросов. И вот открытая ноосферная академия задает вопрос нам. Почему в нашем анонсе написано, что электромагнитная волна приводит к усилению сигнала, который исходит от телефона и нейтроник в данном случае, по их утверждению, усиливает сигнал. Еще раз напоминаю, что электромагнитная волна, исходящая от излучателя, от антенны самой, от вибрации антенны, которая создает электромагнитную волну СВЧ-диапазона. Проходя через нейтроник, возбуждает его. Частично нейтроник экранирует, частично отражая и частично поглощая и преобразуя электромагнитную волну. Устраняет резонансы, возникающие между излучателем и биологическим объектом. За счет сложных взаимодействий, за счет вторичной волны. Об этом мы уже писали и рассказывали в наших предыдущих роликах, которые вы по ссылке можете посмотреть на нашем канале Техногон. Вот об усилении мы никогда не говорили. Да, возникают резонансы от электромагнитной волны, которые исходят от телефона. Резонансы возникают э, в клеточном обмене. Резонансы возникают в различных органах и системах, приводящие к к той или иной форме патологии в том или ином органе. Так вот, эти резонансы нейтроник устраняет практически на 90%. Продолжая рассказ о психологии отношений между человеком и властными организациями, полицией, судами, вот Александр делает вывод, что никакого вообще человеческого отношения между Человеком, который идет в суд или в полицию, и вот теми людьми, которые там находятся, не существуют, Они не призваны решать какие-либо проблемы или вопросы человека. Они призваны, видимо, защищать только личные свои интересы. И интересы корпоративные. Потому как, обращаясь к суде с просьбой подтвердить их полномочия, они отвергают это. Обращаясь, например, в банки подтвердить, дать оценку, что такое вообще, где вы взяли деньги на кредитование, попросту не отвечают на вопросы. Задавая вопросы судье и делая отвод судье, и обосновывая эти отводы и там 12 пунктов, например, что нарушение судьей таких-то, таких-то законов, правил и так далее, Оказывается, судью вообще наказать нельзя, потому что существует какая-то комиссия межсудейская, которая решает эти вопросы. А, например, следствие, Следственный комитет не имеет права вообще их а, и игнорирует эти а, нарушения, потому что разбирается комиссия. Комиссия, как обычно, защищает интересы в своей корпорации. И чтобы какое-либо решение вынести, требуется, вот как говорит наш соратник, Чтобы было или убийство, или взятка крупная. Вот тогда, видимо, кто-то там спохватится. К сожалению, личный опыт мой также говорит о том, что, например, вот мы в одном из сюжетов, которое записывалась на НТВ, у нас украли наш патент. И тот товарищ, который был из Запорожья, Столяров еще раз, Сергей Михайлович, напомню, обманным путем запатентовал на Украине наше устройство «Нейтроник». Первой модели еще. И начал там реализовывать. И нас не поставил в известность. а Затем уже приехал сюда и начал через одну сетевую компанию продавать. Я обратился в Следственный комитет. Обратился в Федеральную антимонопольную службу. И мне просто отписали, что мы ни при чем здесь. А эксперты мне сказали, вы платите большие деньги, чтобы провели экспертизу. Хотя экспертиза, какая экспертиза, когда два идентичных чертежа представлены на том и ином изделии. И даже Роспотребнадзор нам отписался, что это не их дело. Вот так работает защита, к сожалению, наших прав, свобод. Мы вынуждены констатировать, что шансы у человека близки, наверное, к нулю, чтобы добиться правды вот в таком правовом обществе. Вопрос задаем. А кому тогда служат полицейские, судьи и вообще все наши, так скажем, слуги народа, как мы их тогда называли еще в Советском Союзе? Они служить должны народу. Да и в Конституции написано, да и в правовых актах, в том числе и в Федеральном законе о полиции это прописано. Но жизнь показывает, что только отписываются. К сожалению, так. Что нам делать, как... Вот как людям, населяющим нашу страду. Надо объединяться, надо заявлять свои права, надо организовывать самоуправление и жить на земле и своим трудом. Вот это будет самое простое и верное решение. На этом мы заканчиваем наш обзор прав и свобод человека и гражданина. С вами был Тюняев Владимир и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.